Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Екатерина Клопенко и я являюсь лидером, а также одним из основателей проекта «Бизнес Биоси». Сегодня я нашла в интернете очень интересную фишечку для нашей сети Telegram. Она касается оформления текста, то есть ставить текст жирным и ставить текст курсиром. Все очень просто, элементарно. Открываем сеть Telegram. Итак, чтобы сделать текст жирным, нам необходимо поставить две звездочки, написать сам текст и две звездочки закрываем. Отправляем в чат. Вы видите, наш текст стал жирным. Курсив. Делаем два нижних подчеркивания. Точно так же пишем текст и ставим два нижних подчеркивания. И отправляем в чат. Вы видите, мы теперь можем писать как жирным, так и курсивом. Это будет удобно, когда вы будете оформлять посты, например, на своем канале Telegram, да, либо переписки в чате, допустим, каких-то ярких объявлений, чтобы сделать их более выделенными, да? мы можем воспользоваться данными фишечками. Что ж, всем большое спасибо. Если мое видео для вас было полезным, ставьте обязательно лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на звоночек рядом с подпиской. И всем до новых встреч. С вами была Екатерина Клопенко. Все, пока-пока.